Доброго времени суток, друзья и гости моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта Business BVC, а также соавтором а, интенсив курса MLM Profile, после которого вы через 21 день станете профессионалом в области сетевого маркетинга. Итак, сегодня я хочу вам рассказать, как а, абсолютно бесплатно подать рекламу а, в такой социальной сети, как ВКонтакте. Перед вами моя страничка в социальной сети ВКонтакт. Прежде всего, конечно же, вам необходимо будет установить приложение «Мои гости». Вот здесь вот оно у меня есть. Ссылочку на данное приложение, у кого его еще нет, я вам дам. И давайте посмотрим, что нужно будет делать. Итак, открываем. Давайте откроем другой ссылочке. В другой вкладочке, вернее. «Мои гости». Сейчас загрузится. Ура! Моя мама и папа приезжают. А, а давайте, давайте все угадать. Просмотреть будут рекламу. Немного, то есть звук выключаем, ждем. Сейчас э, нам будет дана возможность пропустить рекламу. И мы начнем с вами работать. Итак, пропускаем рекламу. Что важно э, здесь нам э, именно для бесплатной рекламы? Нажимаем кнопочку фотопоказ. И посмотрите внимательно, вот здесь вот а, у меня а, нарисованы такие вот сердечки монетки, да, и здесь написано 195 монет. А, то есть я могу их докупить, то есть обычно купить, да, как вот как через карту оплату, там через телефон и так далее, либо заработать самой. Таким образом мы зарабатываем именно в фотопоказе. Давайте я вам покажу. Вот там фотопоказ открыт. Листаются фотографии. Я нажимаю следующая фотография, и мне за просмотр фотографии начисляются деньги. Следующая фотография. Она горит определенное время, то есть видите, недоступна кнопка в данный момент. Следующее фото. Вот снова доступна фотография, сменилась. Смотрите, монетки прибавляются. Было 199, сейчас стало, ой, было 195, стало 199 монет. Почему у меня именно эти, да, показываются фотографии? Потому что вот, вот эти люди, которые поставили сюда вот этот фотопоказ свои фото, они настроили данное приложение таким образом, чтобы фотографии показывались определенному роду людей. То есть они выбрали, естественно, женщин, да, видимо, возраст какой-то и так далее. Вот таким вот образом. Давайте, теперь в чем фишка заключается? Фотопоказе именно нашего объявления какого-то о работе или нашей фотографии, та, которая нам вот конкретно будет помогать в нашей работе. Итак, как это сделать? Смотрите, монетки мы уже с вами заработали. Ну, то есть я уже заработала, да. То есть вы зарабатываете вот таким образом, я вам уже объясняла, просто пролистывая фотографии. Вот. Теперь нам необходимо с вами потратить монетки как раз на наше на нашу вот такую вот рекламочку да, выбрать фотографии то есть мы за, выбираем фотографии с фотоальбома вконтакте вот либо копируем сразу ссылочку давайте выберем фотографию сейчас я хочу вот эту хочу фотографию. Хочу квартиру. Фотография загрузилась. Теперь нам нужно ставить сюда ссылку именно вот этого фото. Именно у нас в ВКонтакте. То есть заходим а, на свою страничку. Открываем фотографии. И находим эту фотографию у себя. Фото. Так. Так. так, вот она, эта фотография. Мы на нее нажимаем, и вот эту верхнюю ссылочку мы ее копируем. После чего мы вставляем ее вот сюда. Все. И нажимаем выбрать. Теперь наша задача написать, что мы хотим а, как бы от этой фотографии. Хочу квартиру в подарок. Да? Давайте напишем. Давайте напишем так. Начни свой бизнес и получи квартиру в подарок. Все вопросы в личку. Перебор у меня получится слов. Тогда так сделаем. Пиши. В личку все напиши да? в личку теперь вот здесь как раз мы выбираем с вами э, ту категорию людей которым мы хотим показать свои фотографии да то есть нас интересуют женщины э, возраст соответственно э, меня интересует от 25 лет и э, не старше 50 скажем так а лучше вообще 45 давайте поставим 45, вот таким вот образом да и а, теперь смотрите стоимость 180 монет количество показов 100 то есть 100 человек будет показано а, конкретно мои вот, вот, вот это мое объявление то есть все зависит от того сколько у вас здесь монет если вы хотите больше вы можете докупить либо а, заработать на том что будете просто пролистывать фотографии но я думаю что это в общем-то, не, не так сложно, поэтому можно и заработать на просмотре просто фотографий. Да, тогда, вот смотрите, мы можем, убирая, убирая, да, двигая количество показов, монетки у нас увеличиваются, да. И здесь вы видите, у вас не хватает монет для заказа, вы можете док докупить, да. То есть, вот 80 монет, 144 монет, 80 показов. Ну, давайте поставим 100 монет. Так, вот. И в общем-то все, у нас полностью все настроено. Теперь что мы делаем? Нажимаем кнопочку запустить показ. Все, поздравляем Екатерина, вы сделали заказ, вы можете следить за входом своих э, фото на вкладке фотопоказ мои показы. Вот таким образом закрываем. Теперь давайте зайдем в фотопоказ, мы сейчас тут находимся, и вот здесь есть кнопочка мои показы. Здесь будет написано, кто сколько раз перешел по моей фото, заинтересовался. То есть, если людям понравилась моя фотография, да, они могут перейти, зайти на мою страничку, посмотреть, ну, отправить какие-то там поцелуи и так далее, 0-0, на, <клёх> супер, да. То есть, пока что ничего не выполнено. Но через какое-то время, там, через час, через два, через три я зайду и посмотрю статистику самого показа. Вот таким вот образом, да, то есть вы можете приостановить показ, да, если у вас, допустим, много, или у вас нет времени, да, отвечать, допустим, людям, или вы куда-то уехали, у вас нет доступа в ВКонтакте, вы приостанавливаете, потом заново его а, возобновляете. Очень удобно, абсолютно бесплатная реклама конкретным людям, не просто так, да, на обум, а конкретным людям, которые будут заходить, это будут женщины в определенном возрасте, да заходить и будут просматривать. И кого заинтересует данная реклама, соответственно, он пройдет на вашу страничку и, возможно, напишет вам личку. Очень классный и удобный способ. Если вам мое видео было полезным, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек. Жду вас в своей команде. Фишек у нас в запасе очень-очень много. До новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко.